как бы все хотят, чтобы было лучше, но они как бы не верят в этом, что вообще такое возможно у нас в на стране. и о том, что делают в стране, и о компании э, за выглечением президента Навального. Как настроение? Отлично. Ну, очень хорошо. Что Начал. самое интересное? Общаться в социальный мир. И так много людей говорят, что Навальный американский шпион. Называется Навальный Гитлер. Okay. <laughs>